компания Виталков представляет. Приветствую вас, меня зовут Виталий Ковалев и я ведущий канала Виталков, на котором рассматриваются разработки компьютерных игр и все, что с ними связано. В этом видеоуроке мы разберем, что из себя представляют 3D ассеты и какое отношение они имеют к разработке игр на Юнике. В дальнейшем, когда вы создадите свою игру, у вас останутся какие-то наработки в виде скриптов, кнопок, объектов, которые могут пригодиться в дальнейшем для создания других игр. Но для начала вы можете использовать объекты заполнителя. В среде разработки Unity эти объекты создаются при помощи доступных примитивов. Чтобы создать примитивный объект, перейдите на вкладку «Иерархи» и нажмите кнопку «Create». После чего выпадет список разделов, содержащих стандартные объекты Unity, в которых вы можете выбрать доступные примитивы. Создавая внешнее окружение, вполне вероятно, вы захотите создать пол. И для этого вполне хорошо подойдет объект «Куб». Выберите куб, и он разместится на сцене в 3D пространстве. Если вы обратите внимание в раздел трансформации объекта, то увидите, что куб был создан в позиции 0 по всем трем осям в 3D пространстве. Используя инструмент масштабирования, можно изменить размеры объекта. Давайте выберем этот инструмент в верхнем левом углу. Теперь мы можем изменить ось Y так, чтобы объект стал плоским, а затем, изменяя масштаб оси Z и X, можно сделать его большим. При помощи куба вы всегда можете создавать пол и размещать на нем другие игровые объекты. Используя капсулу мы можем имитировать персонажа, перемещая его по поверхности. В дальнейшем, скорее всего, вы будете редко использовать примитивы, так как обычно игровые объекты, такие как камни, персонажи, деревья, дома делаются в специализированных программах типа 3D Max, Maya, Photoshop, Substance и других. Например, в 3D Max у меня есть бочка, которая была в нем смоделирована. Трехмерная модель бочки состоит из полигонов, а эти полигоны представляют собой 3D форму этой бочки. На данный момент серый бочонок не очень похож на красивую текстурированную бочку. Чтобы определить текстуру и цвет, нам нужно создать так называемый UV. UV представляет развертку текстуры, которая содержит информацию о цвете и текстуре модели. Имея UV 3D модели, мы можем отредактировать ее в программе Photoshop, Substance Painter или Substance Designer для выбора цвета или окончательного вида ассета. Закончив создание окончательного вида ассета, нам нужно экспортировать этот 3D объект в Unity. Об экспорте и импорте я расскажу вам в следующем видеоуроке. Каждый 3D объект состоит из полигонов, совокупность полигонов создает каркас объекта, который называется сеткой или мешем. Существует два вида мешей, статический меш и динамический. Наша бочка является 3D объектом со статическим мешем. Статические меши обычно используются для создания декораций, например камней, посуды, мебели. Меши таких объектов не деформируются. А выполнив импорт объекта в Unity, вы можете анимировать их с помощью ряда компонентов, таких как Collider или rigidbody. Также можно влиять на них, используя гравитацию или применяя к ним какую-либо силу, например взрыв. Также существуют объекты с динамическим мешем или как его еще называют анимированным мешем. Это может быть, например, игровой персонаж. В данном случае меш управляются костями и контроллерами то есть специальными механизмами для создания анимации. Давайте посмотрим, как это выглядит в программе Maya. Перед нами трехмерный персонаж, у которого есть кости внутри 3D-меша, который, в свою очередь, привязан к коже, что позволяет мешу следовать вместе с этими костями. Элементы управления в виде желтых линий используются для создания анимаций при помощи ключевых кадров. Перемещая ползунок времени, видно, что персонаж двигается, а это означает, что у него существует анимация. Нажав кнопку play вы увидите анимацию ходьбы, но у данного персонажа существует несколько анимаций, которые можно использовать в зависимости от того, что нам нужно. Давайте посмотрим на другую анимацию этого персонажа. Для этого сдвинем слайдер так, чтобы увидеть все доступные в этом персонаже анимации. У него есть анимация ходьбы бега, простоя и даже прыжка. Эти анимации экспортируются в виде ассетов или анимационных клипов. Теперь, когда у вас есть понимание, что из себя представляет 3D-ассет, в следующем уроке мы поговорим о том, как их экспортировать в Unity.